Какая тут любовь, когда вот воздуха мне не хватает, надышаться не могу, а в груди прям жгет, прям жгет, как будто жар вон спичи